привет ребята добро пожаловать на канал сегодня расскажу вам про две интересные монеты в которые инвестирую прямо сейчас одна из этих монет дает уже профит больше чем на 15 тысяч долларов и также поговорим про степен. стоит ли заходить прямо сейчас если вам заходит этот формат не забывайте ставить лайки писать что-либо в комментариях а я буду начинать недавно я купил на 8 тысяч долларов монет фитфай об этом я писал сразу в телеграм канале давайте разбираться почему я заходил в эту монету это проект аналогичный и степен, только пока здесь вообще ничего не работают, не нажимаются никакие кнопочки, нет какого-либо приложения, есть только сайт, только какие-либо буквы. Но, как вы сами видите, эту монету сразу залистили на топовые биржи, такие как Okix, Bybit, MeX. Эта монета сейчас постоянно растет. Она просто не дает возможности сейчас как-то перезакупиться, зайти по более низким ценам. Да, бывают коррекции, но эти коррекции сразу быстро откупаются. Сейчас мы с вами рассмотрим, стоит ли вообще прямо сейчас покупать эту монету и буквально пару слов о сейле, который проходил на Даумейкере. Если кто-то не знает, то Dowmaker это площадка по IDO. Здесь эту монету продавали буквально там по 00049, И эта монета сейчас своим инвесторам дала больше 100 иксов. То есть вы понимаете, люди заходили на 200 долларов, теперь у них на балансах больше 20 тысяч долларов. Разлоки этих ребят будут начинаться уже с 27 июля, насколько я помню. 3 мая у нас начинаются разлоки на стейкинг, на разные такие вот плюшки, не знаю, задампит это или запампит, наоборот, цены пока непонятно. Я лично жду, когда откроется стейкинг уже на самом сайте. Можно было занести в стейкинг на бирже Бабит. Я сразу с биржи Окикс перегнал все свои монеты Фитфайн на Бабит. Хотел застейкать, но тут есть небольшой такой лимит на 650 монет. Можно было застейкать по 999% годовых. Я уже думал, если даже монеты укатают, я просто заберу на стейкинге. На самом деле это очень грамотно продумано, чтобы как-то не задампить цен. Ну, и они просто после выхода этой монеты не дали возможность его даже кому-то там ниже купить. В общем, по этой монете стоит ли заходить сейчас? Ребят, это довольно-таки спорный вопрос. Капитализация этой монеты очень-очень маленькая. Чтоб вы понимали, если этот проект хотя бы 5% капитализации возьмет как степен он уже будет стоить больше 1 доллара. 1,2 доллара, если быть точнее. В степне у нас 2 ярда. Ребят, если хотя бы 5%, это уже будут огромные иксы. Заходить ли в этот проект сейчас? Не могу сказать, потому что... Что сами видите, сайт у нас полностью голый, нету ни стейкинга, ни приложения, абсолютно ничего. Если бы у нас какая-то хотя бы бетка была, если хоть что-то на руках было, да, можно уже было на что-то опираться. Пока это голый сайт, на котором, грубо говоря, ничего нету За этим стоит Dowmaker это меня лично притягивает. За этим стоит Avalanche, это меня также лично притягивает. Я покупал эту монету по 19 центов, первая покупка была по 14 центов, но потом я хотел загрузиться еще более э, жестко, поэтому пока деньги Пришли, пока я закинул, потому что основные средства у меня лежат на холодном кошельке и на других биржах. Но как вы видите, пока я зашел, средняя цена покупки у меня уже стала 0.19 от моей точки покупки. Это уже примерно там 200 процентов. Если посмотреть на Coin Market Cap, это 200 процентов. Получается 15 тысяч долларов чистого плюса. И сегодня в телеграм-канале я сделал пост, то что вывожу тело инвестиций. Но у нас информация не должна быть вся в телеграме. Кто-то у нас также смотрит с YouTube, поэтому это для вас будет небольшой Такая э, новая что ли Я не продал эти монеты, я их просто Продал на бирже Байбит, перезакупил На бирже Окик, OK, чтобы у меня была небольшая Диверсификация, на Байбите у меня лежит 26 тысяч монет, 650 Монет лежит в стейкинге И остальные 14 тысяч монет У меня лежат уже на бирже Окик OK. своеобразная такая диверсификация, я никогда Не могу быть уверен в какой-либо бирже Поэтому я решил сделать так Во всяком случае, я уже не особо верю То, что цена может опуститься вот к этим вот Значениям, но опять же, я буду каждый наблюдать за проектом, что там происходит в комьюнити. Буду также смотреть на разлоки, на эти самые даты, на 3 мая, что будет происходить. И если там что-то мне не понравится, я в любой момент эти скину монеты и могу написать в телеграм-канале. Теперь давайте поговорим про степен. Расскажу, что можно дальше ожидать. Выскажу лично свое мнение. Поэтому, если оно отличается от вашего, не судите строго. Просто выслушали, сравнили со своими сделали какие-либо выводы. Также в конце этого видеоролика покажу, интересную монету в которую прямо сегодня заинвестировал и в ближайшем будущем жду хоть какие-то иксы как по мне после выхода с лаунчпада эта монета уже отрисовала как бы полную пятерку волновую теорию то есть по факту здесь у нас и закончено все да но опять же если смотреть после выхода на лаунчпад эта монета нам дала 650 процентов вторая волна роста нам принесла 350 процентов я так ожидаю то что последняя волна роста может у нас быть наполовину меньше этой волны примерно 150 процентов роста. Если у нас будет на самом деле такой рост, то монета GMT может дойти в примерно до 5,5 долларов. Но опять же, посмотрите, что у нас здесь происходит. Идет первая вершина, перехай этой вершины и все. У нас сразу видна слабость. Будет ли GMT дальше расти? Вопрос. Я лично больше склоняюсь вот к такой вот теме. То, что сейчас начнется длительная такая вот проторговка. Здесь у нас уже появится пока это уровень поддержки. Появится уровень сопротивления. И пойдем дальше ниже. Почему я так думаю? Вот, пожалуйста, есть очень хороший пример монеты Qtum. Есть у нас хороший рост. Потом идет небольшой такой вот перехай. Здесь у нас появляется зона поддержки. После этой зона поддержки становится зоной сопротивления. И монета уходит в очень длительный медвежий тренд. То же самое по монете Йота. Это по многим монетам, которые у нас были на хайпе в 2017 году. Вот опять же монета Йота. Есть у нас первая вершина, есть у нас вот перехай. Потом мы как бы вроде и закалываем эту зону. Появляется зона поддержки и после этого зона поддержки у нас уже становится зоной сопротивления. Я вас ни в коем случае сейчас не призываю продавать свои GMT. Я еще раз покажу вам ту ситуацию. То, что у нас возможно будет, если 5-волновая там структура после выхода на лаучпад, если вот эту вот всю тему не считать. Хотя здесь, чтобы вы понимали, ребята заходили по 0, э, вроде 15 или по 0, 0, 15. То есть там уже были огромные эксы. Если придерживаться того, что вот просто на эту вот вероятность, то что каждый раз у нас два раза меньше, чем предыдущий, да, то в теории мы еще можем как-то сходить на с половиной долларов. Будут ли сейчас ребята, которые заходить, окупаться? Давайте посмотрим на GST. Как по мне, уже все. То есть вагон ушел. Я не уверен то, что те ребята, кто будет Прямо сейчас заходить, они окупят свое вложение. Вот был тот самый хайп, когда мне кажется, уже все. Выше вот этой вот отметки GST, мне кажется, уже, ребят, не будет. Если и будет какой-то отскок, я думаю, максимум до 7 долларов. И 7 долларов это все будет таким вот сопротивлением. После чего цена улетит на 2 доллара. 2 доллара это та цена, когда кроссовки уже будут окупаться более длительное время. Многие будут кричать, вот это дешево, надо заходить в проект. Но поверьте, уже таких тем было много и не один раз. Может ли GST улететь выше 9 долларов? Ребят, я думаю, нет. Но опять же, это личное мое мнение. Как по мне, если даже здесь раскинуть Fibonacci, то получится ну, максимальный отскок, как по мне, на 7 долларов. Ну и то я не верю в 7 долларов. И я думаю, максимум мы здесь увидим 5,5-6, может, долларов. То есть еще к этому вот уровню сходим. Но в дальнейшем, как по мне, это будет просто такое вот постепенное снижение. Да, возможно, вам эта ситуация не нравится. Но, ребят, рано или поздно деньги перестанут нести в этот проект. Пока этот проект растет, вы понимаете, это приток новых пользователей нет новых пользователей кто вам будет платить деньги сам степен будет платить за то что вы ходите эти карты им отрисовываете. нет такого не будет поэтому я не считаю что там gst gmt будут дальше расти я высказал свое мнение это опять же только мое мнение следующий проект на который я бы хотел обратить внимание это проект bridge network я познакомился с этим проектом на блокчейн life опубликовал пост но опять же здесь ребят есть огромнейшие риски поэтому слушайте меня сейчас внимательно я зашел в этот проект на 1000 долларов, но вы должны понимать здесь абсолютно нет никакой ликвидности просто на 1000 долларов покупаешь, выкупаешь весь стакан, я лично когда зашел в эту монету, цена изменилась, выросла уже на 20% вот, моя была покупка то есть понимаете, как я могу манипулировать ценой, поэтому я не призываю никого заходить в этот проект, но опять же мне нравится сама идея это у нас мультичейн, это своеобразный такой мост, если на метамаске у нас например там есть BNB сеть, полигона, матик эфира и когда ты делаешь перевод это надо гнать то ли на одну биржу то ли искать какую-то свапалку Ну немного короче знаете так геморно а здесь это мультичейн то есть не надо париться там с этими сетями ты просто заходишь в эту свапалку просто выбираешь откуда куда перевести нажимаешь все можно менять также некоторые ребята у меня спрашивали что такое тестнеты, ну тестнеты вот вам тестнет, когда вы сидите грубо говоря юзаете эту свапалку вам потом за эти вот юзания могут начислять какие-либо токены, таких проектов много Поэтому просто смотрите, лично мне это нравится в том плане, что я пообщался с людьми Плюс я хочу обратить внимание на инвесторов Здесь есть FTX, также есть MEX И эту монету я покупал на MEX Но опять же, возможно, эту монету будет листить на FTX Это, конечно, не 100%, но... Я предполагаю, то, что будет листинг на FTX, а если будет на FTX, значит, будут хороший такой вот рост. Поэтому я ни в коем случае вас, конечно, не призываю, но я лично взял себе на 1000 долларов. Можно сейчас продать хоть с какой-то уже прибылью, но, ребят, будьте внимательны. Вы смотрите, сразу по стакану видно, какие у нас есть покупки желаемые, какие есть у нас желаемые продажи. Если сейчас какой-то человек скинет, я не знаю, но даже вот я скину 3100 монет, вы представьте, я вот по рынку скидываю, я просто дам плюс цену вот до... 0,25 как минимум, до 0,25 это вот, видите, сразу минус там 20%, процентов вот вам и крипта, поэтому вот так вот у нас рисуются свечки, то что есть человек какой-то покупает по рынку, вот тут надо купить, смотрите, 390 долларов, 400 долларов, 300 долларов, то есть на 1000 долларов вот покупаешь и рост цены уже до 0,45, то есть вот какой у нас будет рост на 39%, процентов все так просто в крипте Опять же, часть монет я оставил по степ-ап э, на Окиксе Часть монет у меня лежит на Бабите Также вы видите, здесь немного отличаются графики И в этом плане я себя тоже диверсифицировал Потому что я не знаю, где у нас зайдет крупный капитал Возможно, у нас крупные деньги появятся, допустим, на Окиксе И у нас здесь будет вот такой вот огромнейший рост там, на 70% Либо такие деньги зайдут на Бабит Но во всяком случае, чтобы эту вспышку не прозевать Я решил и там, и там держать эти монеты Поэтому я и в телеграм канале написал, что часть монет я вообще выхожу, но по факту я не вышел, а просто эти монеты перевел на другую биржу я вам уже сказал почему. Вот ребят, получился такой вот видеоролик, если вам зашел такой вот формат, то обязательно напишите об этом в комментариях, поставьте лайк под это видео, всем удачи, всем профита, всем счастья, всем мира, всем пока.